Здравствуйте, уважаемые! Мы в Новой Ладоге, 125 километров от Санкт-Петербурга. В этом небольшом городе, впервые оказавшись, стоит попробовать шаверму. И для этого нам поможет приложение «Шаверма Патруль». Открываем на своем смартфончике. И видим два заведения. Уже имеют какой-то рейтинг, теперь пойдем и попробуем. Все, что будет сказано, далее является оценочным суждением и моим личным мнением. Приятного просмотра! Поехали! Right мне в лаваше. Будьте добры. В ну В обычном. В обычном простом, да? да. В маленькую или в среднюю? Маленькая ну, стандартную, стандартную. Среднюю, а, да? Да. Как да. да. Картой. заведение под названием остановка за 170 рублей мы получаем вот такую вот шаверму главное спросили завязать, не завязать есть весы Сейчас мы посмотрим, что они дают. Что они обещают и с чем это сказывается. 292 грамма. 292 грамма. За 170 рублей. Замотали, конечно, дичайшие. Как это есть, я вот не понимаю, как, какой нахрен может быть анбоксинг, как это можно не зафаршмачиться. Ну, попробуем наоборот. А ваш резиновый? Она вот, смотрите, сразу начинает течь. Мясо есть. Овощи есть. Лаваша, не 5 слоев. Он абсолютно не хрустящий. Салфеток дали. Целых. Три штуки. Ну, не знаю, раз уж мы своровали концепцию, позаимствовали, позаимствовали концепцию, тогда и параметры будут те же самые. Вкус, сытность, атмосферность. По вкусу я дам ей два с половиной. Потому что мы держим в голове 170 рублей. Ее вот объем 190 грамм. И вот как она вот вся разваливается. В плане сытности я считаю, что главная характеристика по сытности это вот если через два часа после принятия какой бы то ни было пищи, тебе снова захотелось есть, это капец несытная еда. Я не думаю, что Через два часа после этой шавермы я захочу съесть еще одну такую же. Но я захочу съесть что-нибудь еще, реального мяса. Поэтому сытность. Также три звезды. За 170 рублей. За 170 рублей. За такие деньги я видал и получше. Шаверма в лаваше бывала и поцытнее. Это не самое насыщенное блюдо. За атмосферу ну, как бы остановка. Как они себя позиционируют? Они не позиционируют себя как шаверма, а как какое-то бистро. Типа взял и ушел. Есть один стул, какой-то телевизор. Два, Два балла, не больше. Так что... Едобно, но не более. Но ну, не за такие деньги. Я бы за это бы, реально, если меня спросили бы, сколько ты готов за это отдать? 130, не более. Они берут за это 170. И в заключении про кафе остановка э -э, хочется отметить то, что в меню э -э, значилось несколько видов шаверм. Я попросил обычную, стандартную, которая весит 180 и стоит 135 рублей мне почему-то за 170 продали шаверму в лаваше, которая тоже так называется шаверма в лаваше, но подписано 240 грамм, а вес был 295 по итогу. Это странная у них политика, ничего не в названии ничего особо не отличается, только граммы приписаны. То есть я должен уточнять сколько грамм. Пишите да большая шаверма в лаваше. Ну в итоге тоже что-то они Перестарались с громовками, потому что следующая громовка, э, что есть для шавермы, лаваша, это уже 380 грамм. Ну, 295 это ни туда, ни сюда. Хочется верить, что за 170 мне продали э, более толстую, лишь потому что увидели камеру. Надо вовсюда что ли с камерой ходить? Странное, странное какое-то заведение. чистенько, с вытяжкой. Рута. Без смокингов. Оп. Здравствуйте. Здравствуйте. А можно мне шаверму, лаваше? Я уже заказал вашу шаверму. Заходите, присаживайтесь. Мне с собой. С собой? Мне с собой. Хорошо. Нет сигнала. Сигнала нет. Итак, кафе Арташат. За 170 рублей мы получаем вот такую стандартную шаверму в лаваше. И сейчас мы посмотрим, сколько она весит. 388 грамм. 388 грамм за 170 рублей. Ну что ж, приступим к извлечению. Сразу скажу, нам дали две салфеточки. Всего лишь две. Ну, я думаю, что бородатым людям нужно давать дополнительные салфетки. Теперь, как это у нас завернуто? Чтобы не жрать бумагу, Делаем стандартную извлекуху. Ага. Румяный лаваш. Не пересушенный, не пережаренный. Пробуем. И что-то нафиг все. Мясо есть. ваш хрустит овощи есть но то что сразу все потекло это конечно вообще не дело соус конечно хорош никакой сухости овощи чувствуется, мясо есть ну что ж теперь думаю можно сказать пару слов первым делом вкус по пятибалльной шкале твердая четверка твердая пяти слоев лаваша нет всего лишь два слоя, лаваш хрустящий сытность 388 грамм за 170 рублей я думаю она будет довольно сытной я ее сейчас обязательно доем полностью единственное что вот за вот это вот Разваливание и вытекание соуса Я 5 баллов за сытность не поставлю Также с половиной Атмосфера Что я могу сказать В заведении есть туалет Есть места посидеть Есть телевизор Ждать долго не пришлось Но Я думаю это Те же самые твердые с половиной балла Почему не 5 Потому что с некоторых мест для сидения, из-за столбов в форме стволов деревьев, которые сделаны, обзор на телевизор просто невозможен. Не видно из-за них ничего. Ну, по сути, если вы не телек туда пришли смотреть, а есть, то можно удобно расположиться и хорошо принять пищу. Так что это заведение я рекомендую к посещению. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите свое мнение об этом заведении. Не забывайте про приложение Шаверма Патруль. Пишите в комментариях, что бы еще обозреть, что еще попробовать в этом или в других заведениях Новой Ладоги. Делитесь этим видео с друзьями, чтобы все знали о том, каково питание в этом городе. Спасибо за просмотр, счастливо!